У тебя есть влюбленность, и вы пытаетесь выяснить, как лучше всего рассказать им, что они тебе нравятся. И это не звучит жутко? Что же, вот несколько советов о том, как показать своей пассии, что они тебе нравятся, не звуча жутко. Во-первых, сначала намекни, что они тебе нравятся. Ты разговариваешь со своей пассией? Или вы наблюдали за ними издалека в своем классе? Они немного знают вас, может быть, как знакомого, но ты не часто с ними разговариваешь. Прежде чем вы сразу перейдете к признанию того, что они вам нравятся, возможно, вы захотите сначала намекнуть на это. Это особенно верно, если вы не знаете их всех так хорошо. Попробуйте немного пофлиртовать с ними или усилить зрительный контакт, до тех пор, пока ты не будешь жутко пялиться. Может быть, вы сможете сделать им комплимент несколько раз, устанавливая зрительный контакт и улыбаясь. Если вы переписывались с ними или общались через социальные сети, попробуй немного пофлиртовать там, прежде чем рассказать, что вы к ним чувствуете. Таким образом, у них есть шанс думать о том, что они чувствуют к тебе в первую очередь, как потенциальный романтический партнер. Номер два. Выберите, чтобы рассказать им об этом в удобном месте. Все еще нервничаешь? Попробуйте выбрать удобное место, чтобы рассказать им об этом. Ты же не хочешь рассказать им слишком многолюдное место, где тебе приходится кричать, чтобы они тебя услышали. Ты мне нравишься. Неловко. Что же, по крайней мере, ты дал им знать? Но постарайтесь выбрать удобное место для вас обоих. И может быть тот, который более уединенный или вдали от посторонних ушей. Вам обоим будет легче разговаривать и раскрытие таких личных данных, например, ваши чувства друг к другу. Номер три. Смотрите на позитив и будьте уважительны. Когда рассказываешь своей пассии, ты хочешь быть уважительным во время всех частей разговора. Заранее не зацикливайтесь на том, что может пойти не так. Позитивные вещи тоже могут произойти. Старайтесь изо всех сил оставаться уверенным в себе, даже если они не испытывают к тебе того же чувства. А если они действительно отвергнут тебя, будьте уважительны и принимайте их решения и чувства. Номер 4. Потренируйся в том, что ты будешь говорить и спросите друзей об их мнении. Если ты все еще немного нервничаешь, возможно, попрактикуйтесь в том, что вы собираетесь сказать заранее в твоем сознании. Будете ли вы говорить о как тебе понравилось проводить с ними время, а потом раскрыть свои чувства? Дадите ли вы им понять, что они вам нравятся, пригласив их на свидание? Вы также можете спросить доверенных друзей за их мысли тоже. «Эй, ты никогда не знаешь наверняка. Твой друг мог бы быть ведомым». Номер пять. Будь самим собой, когда рассказываешь им. Ты не хочешь пытаться быть кем-то, кем ты не являешься. Когда спрашивал их. Не стремитесь к полярно противоположным личностям, когда приглашал их на свидание. Не будьте лживы, чтобы казаться более привлекательной. Просто будьте искренними, уважительными и самими собой. Ты захочешь, чтобы твоя пассия полюбила тебя такой, какая ты есть. В противном случае им в конечном итоге понравится или не понравится, кем бы ты ни пытался быть. И этого человека не существует. Так что лучше всего быть самим собой. И номер шесть. Помните, что это не так важно, как ты думаешь. Хотя это может показаться чрезвычайно важным событием. Дать понять своей пассии, что она тебе нравится, это то, что делают многие люди. И это не всегда так важно, как может показаться. Если они скажут «нет», однажды ты пойдешь дальше. Если они скажут «да», возможно, вы им тоже нравитесь. Возможно, вы поймете, что им стоило об этом рассказать. Но это не то, о чем стоит так беспокоиться. Они либо захотят встречаться с тобой, либо нет. В любом случае, вы оба продолжите. Если можете, сделайте глубокий вдох, расслабьтесь и просто скажите им, что вы чувствуете. Итак, ты пригласишь свою пассию на свидание? Дайте им знать, что вы чувствуете. Если ты этого не сделаешь, пожалеешь ли ты об этом? Это хорошая идея — быть честным, уважительным и верен себе. Мы надеемся, что вам понравилось это видео. И если бы ты это сделал, не забудьте нажать кнопку «Мне нравится», прокомментируйте и поделитесь этим видео с другом. Подпишитесь на мой канал и нажмите на значок колокольчика уведомления для получения большего количества контента, подобного этому. Как всегда, супер спасибо, что посмотрели.